Да ладно, думаю, что о Денисе. Мы поругались. Достал меня уже. Ревнует меня к скрипику. Всем привет! И сегодня этот день настал. Сегодня мы вместе с вами будем переписываться сразу с пятью фейками меня. Да, я вам обещала это сделать, если вы наберете определенное количество лайков. И вы это сделали, поэтому сегодня при помощи фейка, которого я заранее создала, естественно, это фейк девочки, которая якобы фанат котельняшки, которая будет писать, что типа... Я тебя обожаю, сын ну, типа того. Надеюсь, что вам это видео понравится, но перед тем, как мы начнем, не забывайте тыкнуть лайк, не будет очень приятно, а еще подписывайтесь на канал, если вы не подписаны по какой-то причине. Зря. Не зли меня. Не надо. Ну, а мы с вами давайте писать пятью рандомным фейком, которых я найду. Я нашла пять уже аккаунтов, которым буду писать. Значит, у нас есть Тильняшка тельняш -кал, Кал, видимо, судя по всему, а, Тилька Плейка, Тильняшка, Тильняшка о многоточе, скорее всего, там что-то типа, по-моему, офишал, и в общем, 5 аккаунтов, которым я буду писать со своего твина. Начнем по порядку, напишем тельняшки Калу, напишем ей э, из разряда... Привет, я так долго искала тебя Ты настоящая Может быть, надо отписаться от настоящей тильки с галочкой Идем дальше и пишем тилька плейка Написать Привет, а ты настоящая? И ждем ответ Пишем следующий, пока ждем от предыдущей Тильняшка Заходим, пишу Ты правда тилька? Сейчас всем разные напишем, закинем удочку Потому что мы должны поймать рыбку на крючок Чупок. Идем дальше Тильняшка Афишал еще одна. Хорошо, давайте пишем ей. А, пишем ей привет. Тилечка, это правда Ты и последний пишем девочке Зельняшка, давайте напишем ей Так, у меня, по-моему, может, телефон сломался Такой держится такой типа, а-а, не буду работать Приветик, а ты Настоящая? Теперь Осталось, ребят, только ждать, так Нам написал первый фейк, да, это я Привет, написала нам, которая Тилька Плейка, как удобно, что этот человек В сети, господи, спасибо, хоть на одного Попали, а то я думала, все, будем сидеть Такие с вами и куковать, и ждать, ну ладно Давайте пока этот фейк ответил, мы и мы тоже напишем, типа, ура! Я не верю своим глазам, что мне пишет сама Тилька. <свист> типа, я очень счастлива! Давайте пока посмотрим, не написали мне другие ребятушки. Кто-то нам снова ответил. Давайте посмотрим. Нам снова ответила Тильняшка. Вот это вот, которая Наталья, вот эта Тилька-плейка. И еще я написала, кстати, за кадром еще одному фейку, который называется Наталья Тимохина. Я написала, на всякий случай, еще одну удочку закинула. Тильняшкой, а не Тилькой. Ой, прости, пожалуйста Я не думала, что тебя это так заденет Ну типа, сорянчик, извините, пожалуйста, я не хотела Ну, по крайней мере, у нас один человек онлайн Надеюсь, что пока мы общаемся с этим фейком, подтянутся и другие ребята И это будет пушка прям Да ладно, бывает Как приятно, что нас простили Я предлагаю по классике спросить у фейка, чем занимается тельняшка Поэтому давайте спросим, что делаешь Просто интересно узнать, чем сейчас занимается настоящая тельняшка, ну еще. Считай от того, то, что сейчас снимает это видео Печатай Остальные пока что мне не ответили Как жаль Ну ладно, ничего страшного Как и всегда, пишу ролики на игровой канал Давайте притворимся дурочкой И скажем, что типа мы не знаем, что это такое И все Давайте типа такие игровой Я не знаю о таком Может быть мы в первый раз слышим о канале Тилька Плей Уже полюсь, да, что я знаю Канал Тилька Плей Главное сейчас написать Тилька Плей Пишет что-то Ну-ка, ну-ка попробуй-ка нас удивить, девочка наша Лучезарная Я выиграю там игровую предлагаю стать максимальным дурачком и написать типа монополия на канале монополию я тоже люблю монополию нет компьютерные все больше не знаю что сказать а как называется канал давай рекламируй канал только плей давай стыдно не знать прости пожалуйста ну скажи как называется а я подпишусь сразу с нескольких аккаунтов Аккаунтов. Вдал какая я? Хороший подписчик. Что она на меня наехала? Видишь, сразу с нескольких аккаунтов подписываюсь, чтобы подписчики росли. Налажу себя. Только Плей. Ты что, не подписана была? Ну, все, я подписываюсь. С моего мамы и бабушки аккаунтов. Извини. Это жестко. Так, другие пока тоже не ответили. Видимо, они, наверное, в школе. Хорошо. Благодаря этому я тебя Прощаю. Нифига как заговорила. благодаря этому. Э, я тебя прощаю. Девушка, с вами все нормально. нормально. А то мне никогда не будет миллиона. Давайте напишем рублей. Подписчиков. А -а -а, я очень тугой подписчик. А ты его сильно хочешь? Кого его надо тут спрашивать? Ох уж эти фейки, они такие, конечно, забавные Некоторые вот постоянно так вот притворяются такими хорошими Конечно, каждый блогер об этом мечтает Но, Ну да, с этим я не поспорю Действительно, каждый блогер об этом мечтает Поэтому подписывайся на канал Но ну, мне уже, если ждать, то только бриллиантовую кнопку Но у меня ее точно никогда не будет я пока что не знаю, что писать на самом деле Давайте посмотрим вообще, что вот эти фейки себя представляют Начнем, конечно же, с этого самого активного, который сейчас в сети с нами общается Это Титика Плейка А, Тилка Плейка а, У нее тут не так уж много фотографий Раз, два, три, четыре, пять штучек Одна с моим париком черным А две, ой, остальные четыре Это уже с фиолетовыми волосами Ответы на часто задаваемый вопрос Это а настоящая? Да Куда хочешь поехать? В Японию Сколько тебе лет? 17. Как тебе самое Самая прихожу А, типа сама прихожу Передашь привет? Нет, только за деньги Скидывайте на Яндекс Киви или кошелек Ок-ок Я девочка летсплей, я девушка огонь Я женщина хоть куда Да, нормально а, Давайте посмотрим Наталью Тимохину аккаунт Ну тут тоже 6 фоток Я тельняшка, снимаю интересные видео на ютубе А также у меня есть песни девочка Play. Смотри какая звезда, но сейчас день Дурак, на ее посмотри Не понял Я не стерва, просто ты слишком жалоб Булбул бич, соси кирпич Доминейт. А, тельняшка. Что у тельняшки есть? Ну, у тельняшки здесь какие-то эдиты даже есть. Что пишет? Ну, вроде норм. Понятно. Вроде норм. Тилка. Просто, по-моему, да, просто перерепощенные фотки. Ничего интересного совсем это так он себе не представляет. А Тельняшка офишал. Пока нет публикаций И последняя тищняшка. Тищняшка? Я настоящая. Вот ваша фея из Алфеи. А больше подписи, кстати, нет. Мы с котиком. Санс, ты там есть. Да, фейк Санс. А мне кажется, есть фейк Сансы, которые, знают что Давайте придумаем, что написать фейку, который пока что в сети. Остальные что-то где-то потерялись по пути. Я придумала, что написать. Обычно, когда мне пишут всякие фейки или мои подписчики скидывают мне, как они переписывались с фейками, очень часто народ просит показать Сансу. Поэтому давайте тоже попросим показать Сансу. А покажи, покажи, пожалуйста, Сансу. Она у вас такая милая. Интересно, что на это скажет фейк. Как сольет меня вот это якобы телевизор Няшка, настоящая Наташка. Нет, не Наташка, а жгучая какашка. Она сейчас спит? Не хочу ее будить. Блин, ладно. Пусть малыш спит. А что делает Денис? <связь> сейчас проверим. Обычно Денис сидит в соседней комнате. Ну, часто так пишут. Ушел гулять. А с кем? Типа, с кем-то Денис ушел гулять. Денис никогда не ходит гулять. Редко он ходит гулять. Ну, как и я. Я, что ли, часто хожу? Куда-то. Тоже дома сидим. Он мне не сказал может, изменяет мне? Я так не думаю. Он у тебя хороший. Может, он решил сделать тебе сюрприз? Но ну, логично. Типа, может быть, он сейчас сходит, купит в магазин тебе цветы, такой принесет, скажет на. Денис же очень часто любит приносить мне рандомные цветочки. Просто так. Нет, ну Не на. Не догадается до этого. Эх, извини, Денис, но тебя каким-то тюфиком опять выставляют. Видели вы бы сейчас грустное лицо Дениса, я вам просто его покажу. Не Гадается до этого еще мне написать точно давайте напишем мне кажется или ты злися да какая злимая злися что за злимая ну типа не злишься а злися ну я, я как бы девочку отыгрываю ну чё я думаю поймешь Зли... хочешь напишу злишься мне кажется она поняла не он пишет что-то да злюся Наш а, спросить, почему? Как думаешь? Почему? Ну, типа... Что Он просто сегодняшний пошел гулять. Подумаешь, не сказал, с кем пошел гулять. Ну, что, типа, он не обязан отчитываться, как бы. Другие не написали пока фейки? Нет. Давайте посмотрим, что еще у нее. Ути Утильки-плейки тут это самое есть за фотки. Лишь день и ночь и гладь морская тебя я часто вспоминаю. О май гад. Раздавлю, наступлю, растопчу. Вот что я о нем сейчас думаю. Это ком. Да ладно, думаешь, что о Денисе? Мы поругались. Достал меня уже ревну меня к Скрипяку. Опа. И тут у нас появился новый персонаж. Скрипяк. Ну, типа, мне здесь остается только задавать вопрос. А почему ревнует? А, я не виновата, что Скрипяк нам домой постоянно ходит. А почему ревнует? Типа, чуть ли не живет тут. Скрипяк, ну-ка, быстро тут, что лежишь на диване? Ну-ка, быстро уходи. А, ну-ка, давай, уходи. Что тут разлегся? Лежит он тут. Нога на ногу закинул. Хорошо тебе? Вот поговорили, выяснили отношения. Ишь, разлегся тут, понимаешь, еще. Объедает нас тут с Денисом. Ну, это же нормально для друзей дружить и ту тусить. Так вот, понятно? Понятненько. Нормально же для друзей дружить и тусить. Это же дружба. Вы как бы общаетесь, вы как бы обсуждаете всякую фигню, можете порофлить, поржать, что-то придумать вместе. Что-то долго там она пишет. Ладно, пока она пишет, давайте что-нибудь еще посмотрим у нее в аккаунте. Две фотки остались. Солнце и и тень классное сочетание. Теперь они у меня на лице. Угу. Хорошо, что не на яйце. И последняя фотка. Я сижу дома грустно. Пишу для вас новую песню. Будет она о любви и о жизни. Я уверена в том, что вам понравится. А я смотрю тельняшка певица. Одну песню написала. и такая, все, я сижу пишу новую песню. О, она нам написала. Так, смотрим. Откуда тебе знать? Нормально предъяву. Не думай, что у тебя дома постоянно кто-то торчит. А еще эта лиса постоянно ревнует меня и бьет. Что? Да, а, а, я не поняла, что значит значение торчит скрипяк дома. <реш> скрипяк, ну ты задолбал торчать. Ну прикройся подушечкой хотя бы или пледиком. Ну, ё мое, хватит торчать тут, это самое. Расторчался тут. А еще эта лиса постоянно ревнует меня и бьет. Давайте... О, я хочу в стиле старой бабушки написать. Да ты что? А зачем она тебя бьет? Ух, какая лиса. Лиса, ты хулиганка. Да как только скрипяк уходит, она вырывается и бьет меня. Какой ужас. Вы же подружки. У меня все тело в синяках. Покаж! Покаж! Ребята, сейчас увидим синяки-тильки от Лисы. Блин, я уже вижу название этого ролика. Переписка с пятью фейками. Меня избивает Лиса. Не, ну если нам никто сейчас из этих фейков не напишет еще, наверное, это будет просто обычная переписка с фейками. как бы, ну, понятное дело, что не все всегда отвечают. Тут Нам хотя бы... Я где-то видела уже эти фотки ребят. Я их видела у Дины Саевой, и в ПШ, и везде. Ну это же фотки Дины Саевой, здрасте. Ну ну как можно дойти до такой гениальной мысли? Вот скажите мне, пожалуйста, может быть я просто не жарю, но мне стыдно за таких людей. Ну как, ну как вы до этого доходите? Ну серьезно, била меня ногами. Лиса Чак Норрис просто такая... Врывается такой... И все, забила просто титьку бедную Бедняжка А что мне еще написать? А, а давай, бедняжка Вы не думали по поговорить? Поговорить. Что по поговорить? Извини, телефон исправляет С кем? Ну там с Лисой, Давидом и Денисом Это же не норм Ты скажи Лисе, что ты любишь Дениса, а Давид твой друг. Я думаю, она должна понять. Просто, коротко и лаконично. Что не так? Я думаю, все так. Я сама не знаю, люблю ли я Дениса. Началось. Ого, а что так? Ну вот так. Как? Расскажи уже. Мне скрипяк нравится походу. Ну тогда, да, Лиса не зря нас бьет. Ой, ну тогда я думаю, ребят, нам остается одно единственное, это написать, что, блин, в таком случае Лиса ну, права, что ревнует. Я, кстати, видела у нее видео на канале, кстати, что они разводятся вот так вот. Это правда? Да. Они разводятся. И когда они это сделают, я брошу Дениса и буду жить со скрипиком. Хэппи энда. <толк> Блин, как так? Вы же с Денисом такие милые. Может, тебе стоит поговорить с ним? Помириться там? Ну, типа, на мизинчиках мирись, мирись, мирись. Сама разберусь. Я просто помочь хочу. Не хочу, чтобы такая классная пара распалась. Что пишет? Я сказала, что Аж капсом написала. Офигеть. А чем мне написать? Ну, такое сообщение агрессивное. Я даже не знаю. Не лезь ни в свое дело. Что-то ее, по-моему, порвало. Я хочу всего лишь помочь. Я лишь верный подписчик. Ты вообще не понимаешь во взрослых отношениях. Может быть, и понимаю. Ну и что, что мне 5 лет? У меня у моей кошки 10 котов под окнами. И от всех у нее котята. И я уже все понимаю. Ты такая сейчас злая, что я просто в шоке. Можно написать, она а видео ты такая милая. Написать, Она а видео ты такая милая. Это кринж, да? Прости, просто у меня стресс. Почему, да? Или что написать? Почему? Наверное, потому что она любит скрипика, а Денис ушел нет, с кем гулять, и вообще она Дениса не любит, Алиса ее бьет, поэтому у нее стресс. Такой стресс, такой стресс. Давайте ей предложим, может тебе отвлечься на что-то, э, порисовать, или погулять. Ну, вариантов масса. Там цветы повыращивать, телек посмотреть, ютубчик позалипать, видео позаписывать, в конце концов, ты же это, три канала, все-таки как-никак ведешь. Найди чем заняться, е-мое, не ленись. У меня нет времени на это нужно зарабатывать деньги, чтобы уйти от Дениса. Куда? Куда уйти? И зачем? И какое-то время снимать квартиру. Ничего себе, какие тут страсти поплыли, ты прикинь. Пока не найду нового мужика. Так, подожди, я скрипяк? А скрипяк? Ты же сказала, что ты его любишь? Что за бред? Что она опять перескакивает? А скрипят? Ну, ладно. Скрипяк. Ну, может, как, кого лучше найду? Вот так вот, скрипяк, ты уже не нужен, потому что мы, оказывается, ищем альтернативку получше. И что мне на это ответить? Написать, что кошмар это кринж? Это так какой Криндж, я, я от тебя такого не ожидала. Ты злая и противная, приливная, да, именно приливная, противная. Отписка. Вот так вот, понятно? Фу, это, ну и вали! Мне такие... <свист> <свист> Охренеть! В подписчиках не нужны, нифига себе! <свист> Хожу, что я не прочитала. Тупая... Чего? Даже я таких слов не знаю. Что это за словечки такие соединенные? Надо запомнить. Буду так обзывать тех, кто мне не нравится. Иди нюхай свою письку! <свист> Иди свою письку, как смешно. Все такие сладкие, а потом говно и отписываюсь. Да, вот такие вот они настоящие подписчики, да. Вот, вот так бывает, да. В жопу вас! Ну, нас, видимо, послали в жопу, поэтому не знаю, что еще сказать. Другие фейки, ребята, мне так и не ответили за эти 30 минут, пока мы пишем этот ролик. Обидненько, но я не буду сдаваться. Если вы хотите, чтобы я еще раз делала попытку попереписываться с пятью фейками, то пишите об этом в комментарии и давайте в этот раз наберем 30 тысяч лайков и уже постараемся реально, вот прям я буду целый день сидеть и ждать, не каких-то там 30 минут, а буду целый день сидеть и ждать, пока мне напишут все 5 фейков, потому что пока что из 6 мне написал один. Такой себе результат, согласись. Но это уже хоть что-то, мы сегодня нашли с вами материал, и это было достаточно кринжово. Я надеюсь, что тебе это видео понравилось, подписывайся на каналчик, а мы уже увидимся очень скоро, так что пока!